Итак, всем привет! Продолжаем так, чуть-чуть играть и, и, и, и размышлять. В данном случае я продолжу рассказывать историю создания игры Fallout. Историю создания игры Fallout. Итак, итак, итак, что мы закончили? На чем мы закончили? Игровой процесс. Ну, игровой процесс у нас закончился на том, что... Что мы пришли в убежище 15, а это убежище 15, здесь никого нет, все мертвые и лазят вот эти всякие твари, которых надо убить. И возможно после убийства мы заработаем новый уровень и пойдем искать э, наш чип дальше. Итак, э, в прошлый раз я остановился, я не недорассказал эту историю э, создания игры Fallout от создателя. Ну сейчас я продолжу остановился на том, что Скотт со своим товарищем с Тимом начали твердить себе, что нужно обязательно создать игру по правилам GURPC. Пока Скотт сражался с SimEarth, Тим предложил начальству создать новую RPG игру, RPG -игру по лицензии GURPC. Кто-то спросил, что это такое за лицензия. И Тим убедил их тем аргументом, что у rpc является универсальной системой. И сделав одну игру на базе, на основе этой системы, в будущем можно использовать... Так, пойду-ка я подремаю на улице можно будет использовать базовые игровые механизмы для создания любой другой RPG RPG, RPG. по разному каждый называет и почему-то в компании купились на это Стив Джексон легенда настольных игр создал и зарегистрировал права на GURPC но Стив уже успел обжечься от, о компьютерной игры ранее две его замечательные разработки улегли в основу игр для Apple Auto, Duel и Ogre с тех пор Стиву постоянно обращались разработчики, желающие превратить свои любимые э, творения Джексона в компьютерные игры и обычно это оканчивалось плохо до выздоровления когда Interplay обратилась к Стиву Джексон Games за лицензией, те были настроены весьма скептически. Им показали длинный список RPG созданных компанией Interplay, но никакой реакции не было. Им пообещали сохранение контроля над процессом разработки. Опять никакой реакции. Потом они озвучили сумму аванса и после этой суммы они согласились. Получив лицензию GURPC, Тим собрал команду и как раз к этому во время, моменту SimEarths закрыли. И он назначил Скотта ведущим дизайнером. И Скотт пошел на некоторый риск, поскольку ему приходилось отваживать людей от других проектов. Когда контракт был подписан, сам Стив Джексон пришел в студию, чтобы увидеть и поприветствовать разработчиков. И они обсуждали тогда основополагающие идеи для будущей игры. Одним из острых вопросов был, на что вы думаете про насилие и кровь в игре? На что Стив ухмыльнулся, махнул рукой и ответил, чем больше, тем лучше. Эти слова навсегда засели в головах команды. И на тот момент все шло отлично, но нужен был э, сюжет. Э, одной из гениальнейших черт э, этой лицензии, э, этой у э, rpc является отсутствие привязки к жанру. Э, можно устроить игру на Диком Западе, в космосе, где-то во вселенной какой-то, или среди мечей и магии фэнтезийного мира они очень хотели подчеркнуть эту невероятную гибкость новой системы и создать сценарий, который сразу задействовал бы несколько жанров вот задействовал бы несколько жанров так, патрончики нашел, что тут еще, что тут еще, что тут еще. Ага. Так, и вот я вкратце зачитаю начало э -э -э черновика сюжета, который родился после одной пивной ночи. Весь сценарий я зачитывать не буду, только часть, потому что сценарий довольно-таки большой. Итак, сценарий. Вы создаете первого персонажа, обычного Джо из современного мира. В начале игры вы встречаетесь со своей подружкой, другом, посреди солнечного парка. Во время короткой беседы вы договариваетесь вечером сходить на свидание. После прощания появляется группа культистов, одетых в черные робы. Хватает вашу Подругу или друга, и вы гонитесь за ними, и видите, как они затаскивают его или ее в страшный темный особняк на краю города. Если вы позовете на помощь, появится полицейский, но его тоже схватят, как только он постучится в дверь. Придется разбираться самостоятельно. Пробравшись в дом, вы становитесь свидетелем загадочных... Песнопений и ритуалов. Что я делаю? Сохранить надо. Так. Песнопений и ритуалов. В процессе поиска вы натыкаетесь на фолианты, описывающего похожего на ктулху монстра, которого сектанты хотят призвать с помощью кровавых жертвоприношений. Так, а куда мне идти? Хаб. Сейчас погодьте, я тут чуть-чуть. Чипа ведь там нету, а мне надо куда-то дальше идти. Так, хаб. Э, Возможно, в хаб. Или Джангтаун. Давайте сходим в Джангтаун. О, вот что-то. Давайте сюда. Блин. Блин, блин, блин. На крыс напоролись, ну может быть это и к лучшему, так как сейчас возьму уровень. Ага, возьму, они сейчас по очереди начнут кусать меня, их хр... блин, об этом я не подумал, сейчас каждая по очереди укусит и мне гайки. Я, наверное, ребятки убегу. Извините, но мне надо по делам. Итак, в конце концов вы попадаете в огромную подземную пещеру, с возвышающейся над проходящим статуей э, какого-то божества. По другую сторону дымящая яма. Высшие жрецы э, готовят вашу возлюбленную или возлюбленного к жертвоприношению. Э, но жрецы очень сильны, так что быстро вас хватают и отводят на край ямы. Э, верховный жрец заносит нож над телом вашей подружки. И отдает приказ, после которого э, вас кидают в черную темную яму. Так, это какое-то, какое-то, что это такое. Так, уберу я оружие. А вы приходите в себя после того, как вас бросили, посреди кучи хлама. Здесь можно найти что угодно, от мешков мусора и упаковок, до продуктов, от продуктов до гниющих тел. Похоже, что культисты, нигде, которых нигде уже нет, используют эту странную яму в качестве помойки. Осмотрев мусор, вы находите тело офицера полиции с заряженным револьвером. С оружием в руках вы покидаете пещеры, выходите на солнечный свет. Открывшийся вид вводит вас в ступор. Густые джунгли, извергающийся вулкан и птеродактили в небе заменили привычный городской пейзаж. Ну и все в таком стиле. То есть это такой первый набросок. Здесь и космос, и магия, и динозавры, и чего тут только нет. Этот сюжет можно найти. Весь его зачитывать не буду. Он длинный... Но, как говорит Скотт, они никогда не думали серьезно делать игру по этому сценарию. Он до сих пор у них является памятником безумному, веселому дизайнерскому стилю команды Скотта. Команда продолжала искать идеальный жанр для первой ролевой игры по GURPC. Так, это налетчики, это какая-то какая лагеря налетчиков. А поскольку же у РПС открывал большие возможности, им хотелось придумать что-то другое. Скотт с товарищами обдумывали... Так, мусорный баг. вы едва можете разобрать надпись на наклейке, сохраняйте улицу своего города в чистоте. Скотт с товарищами обдумывали идею создания научно-фантастической игры об исследовании планет в основе которой можно было бы использовать генератор Галактик Тима. Но это походило на игру лицензии, по лицензии Star Trek, которой Interplay уже занималась. Появилась идея, почему бы не сделать новую версию Вастеланд. История Вастеланд трагически закончилась в 90 году, когда Electronic Arts выпустила чудовищное продолжение Foundation of Dreams. И решили, почему бы не возродить эту потрясающую игру и не отдать ей все почести, о которых она достойна. Идея сразу всем понравилась. Так, что это эта стена? О, машина уже. Первую машину видим, покрыхи. Так, идея всем понравилась. Тим даже заметил, что компания Стива Джексона работала над сборником правил для постапокалиптических приключений. И работа началась. Первой игрой должна была стать GU-RPC в Скотт начал заново проходить в достал набор гамма-волд, пересмотрел «Война дорог», «Стальной рассвет», и проклятую долину. Перечитал песню про Лейбовицу и пляж. Пост-апокалиптика была очень любима для Скота. То есть мысль о том, что есть какой-то один выживший, одинокий герой, который не поддается мировой анархии, он, который сам себе и судья. И относится к людям, как хотел бы, чтобы относились к нему. И который в одиночку противостоит. Привет, я Толя. Ничего себе, Толя. А ты кто? А я себе просто. А ты кто? Иными словами ты грабишь людей, к которым приходишь. Кру... Круто. Так, мы никогда не крадем. Мы только забираем избытки имущества и перераспределяем их среди наших голодных людей. Звучит привлекательно. Так, что-то вот тут еще валяется, а нет. Так, и как бы вот эта сама просто апокалиптика очень нравилась Скоту, потому что мир был наполнен опасностями, приключениями, было окружающий мир очень интересен, нужно было выжить, также была, должна была быть далекая мечта поднять это все из пепла и все такое. Соответственно, немногие жанры могут вызвать у, у аудитории м, такие эмоции. И когда команда собралась перед предстоящими рождественскими выходными, они обменивались идеями о том, какая местность лучше подойдет для JURPC Васселанд. Им нравилась Южная Калифорния. Достаточно близкая к Лас-Вегасу, э, откуда они могли бы достать парочку знакомых персонажей. Но все-таки достаточно далеко, чтобы рассказать собственную историю. И герой должен э, был стать членом команды э, Пустошей. Так, что это я тут вижу? Тюрьмы? Ну да ладно. Сейчас с этим поговорим, а, какой-то главарь. У, у, убейте его, э, э, ребята! Э, как так-то? Надо валить отсюда. Блин, нахрена я отсюда свалю? Свалил, блин, зашел загрузить. Так, да, не, буду, не надо туда заходить. Короче, они раздумывали о какая будет местность либо Южная Калифорния, либо не южная. И вот это было преддверие рождественских каникул. И вот перед самым концом встречи вошел юрист Интерплей. Пожелал хорошо провести праздники. И уже уходя, он добавил Ах, да, оказывается, права на Васселанд остались у ЕА, Electronic Arts. С Рождеством. Так оно и было. Они, как оказалось, не могли использовать лицензию Васселанд. Хотя созданием игры занималась Interplay, Electronic Arts была издателем и сохранила за собой права. Все права. Что было хуже всего? А то, что я обесценила лицензию потому что с момента выхода предыдущей игры прошло уже 7 лет. Но так как Интерплей выпустила Vasselan в составе юбилейного сборника, заплатив за это EA, получалось, что EA Electronic Arts заново опубликовала игру, тем самым сохранив за собой права еще на 7 лет. И это было по-настоящему дрянь, как говорил Скотт. Так что Скотт с товарищами ушли на выходные совершенно разбитыми. Жанр и историю, которую они выбрали, больше им не подходил. И надо было возвращаться к обсуждению. Что интересно, позже Скотт узнал, что EA вообще тогда не думала о лицензии на Васселанд. Несомненно, им совершенно не нравилось, что Интерплей сама стала издавать игры, конкурируя тем самым с EA. Хотя всего пару лет назад делать это приходилось с помощью данного издательства, отдавая им кучу денег. Также после отказа Интерплей в, в передаче прав на Васселанд руководство также задавало вопрос своим внутренним разработчикам. Не хочет ли кто-нибудь использовать лицензию? Как оказалось, кто-то хотел. А спустя годы после выпуска Fallout, Скотт пытался продать одну игру EA, Redwood Shores. Скотт вспоминает, «Помню, как я шел через их офис, разделенный перегородками, на кабинки для разработчиков, и увидел там кучу рисунков в стиле «Дикий Запад встречает Вассаланд. А мне тогда сказали, что они могли стать продолжением серии, хотя игра так и не вышла. Причиной для начала разработки стал звонок в интерплей с отказом в использовании Васселанд». Так, сейчас я немного прервусь в роскознях, потому что нужно, нужно подумать, что делать, блин. Найти водяной чип. Я пришел туда, там чипа нету. Заходить в тот домик тоже не особо хочется. Потому что меня там убили. Так, так, так, так. Особо диалоги я не читал. В хаб. Пойду-ка я в хаб. Потому что в Джанктаун я что-то помню там то ли зомби эти, ну мутанты, супермутанты. А в Хабе, в Хабе вроде более-менее вроде бы было дружелюбно. Опа, на кого-то нарвался. Это это несколько человек. Попробовать поговорить. Что тебе нужно? Где ближайший город? Он недалеко. Ничем, спасибо. Надо валить отсюда. А, был бы я поселением конечно, их бы убил. Так, сейчас-ка я схожу в этот хаб все-таки. Возможно, там мне что-то подскажут. А, что-то подскажут. Так, так, так, так, зайдем в хаб, вход. Надо оружие убрать, а то мало ли тут неадекватов. Так, и это кто? Караванщик. Караванщик это Мэтт. Если есть имя, значит им можно говорить. Ты не знаешь, где можно найти водяную чип? Может стоит поискать в универсальном магазине в бизнес-центре. А что здесь делают? Это караваны. Мы перевозим товары практически в любое место в пустоше где-то мне уже смеется ну да А где найти работу можешь спросить хорошо Шо -шо -шо. спасибо до свидания хорошо пошаримся здесь пошаримся здесь поспрашиваем народ итак продолжим историю да? Итак, как родились убежища? Скотт немного пораскинул мозгами после того случая во время праздников и пришел к следующей мысли. Мол, пускай ЕА владеет всеми правами на Васталанд. Че, двери нельзя открыть? А Ну-ка. А, вот. Но ведь у них нет права на весь постапокалиптический жанр. И в январе он сказал своим ребятам. Так, чё, а, это тут работаю, ладно, это потом, это потом. И он э, сказал ребятам, что надо продолжить э, над игрой концепции Васселанд э, и сделать собственную игру. На этом и они решили, что к черту все, и э, они приступили к созданию новой игры. Теперь главная проблема была в следующем. Как сделать игру, э, которая не похожа на Васселанд? Всю следующую неделю Скотт ломал голову, как найти способ сделать игру, которая как бы будет совершенно другой постапокалипсис. У него было несколько вариантов. То есть это вторжение пришельцев, инопланетяне захватили землю, человечество ведет гражданскую войну за свой дом посреди опустошенных земель. Но это не подходило, так как э, легко скатывалось к э, фильму категории Б-типа ⁇ Земля против инопланетных жуков ⁇ Следующая идея была такая ⁇ корабельный холм с пушками ⁇ антропоморфные зверушки из радиации мутировали ⁇ до появления разума. И теперь с остатками человечества борются с ордой, то есть остатки человечества борются с этой ордой, жуткими дикими сусликами, которые сжирают все на своем пути. Но это тоже не подходило она была похожа на Гамма Ворлд. Следующая идея была были радиоактивные мертвецы. Так ящик, блин, такой большой ящик и ничего нету, ну шкаф были радиоактивные мертвецы. Так, а ну -ка иди сюда. радиоактивные мертвецы. То есть страшный вирус убивает, а затем оживляет мертвых, давая им коллективный разум, который стремится поглотить остатки человечества. Но это было похоже на Омегу Мэн, или фильмы Джорджа Ромео. У Скотта в голове э, витала пара интересных идей, но ничего достойного звания захватывающей истории. Именно тогда э, идея пришла в голову Тиму. Он сказал, что она ему приснилась. Вроде бы он находится в огромном убежище, которое защищено огромной дверью. И это был не просто подвал, а целый город. Люди э, жили там всю жизнь, не представляя себе окружающего мира. Эта идея как молнией ударила в мозг Скотта. А ему так понравилась эта идея, что он сразу выдал череду мыслей, сходу пришедших в голову. И уже не мог остановить этот поток. Пришлось бежать к компьютеру и это все записывать. Из этого крошечного семечка, как говорит Скот, вырос весь Fallout. То есть это у нас, ближайшее будущее, угроза войны стала реальностью. Единственный способ победить в ядерной войне, это сохранить жизнь большему числу людей, чем в других странах. Поэтому правительство начало постройку подземных убежищ размером в целый город каждое. Не только для элиты, как во многих антиутопиях, но и для обычного населения. Быстрее и дешевле всего строительство убежищ обходилось путем бурения. Наполнили вглубь гранитных гор. А внизу шахты взрывалась мегатонная бомба. Это создавало внутри сферу жидкой магмы в четверть мили диаметром, которая в конечном счете застывала в виде плоской каменной поверхности, оставляя после себя лишь небольшой выброс газа, улетавший через отверстие наверху. И купа лообразное подземное помещение было готово. Как говорит Скотт, он слышал о подобных правительственных экспериментах. Так вот, каждое убежище вмещало от 100 до 1000 человек и полностью обеспечивало себя очищенной водой, овощами и домашним скотом, жильем, местами для отдыха. Так, кто это? Ингу- нятину Боба. Чувачок продает э, жареных э, ингунят. Я могу принять у вас заказ. Что происходит в городе? Что ты знаешь о водяном чипе? Никогда не видел. Ну, раз не видел, тогда нафиг ты мне надо. Так, оружие. Мне надо библиотека. Да вот, О, полицейский участок. Вот, сейчас давайте тут зайдем. Так вот. Скотт полагал, что понадобится от 50 до 80 лет, чтобы продукты распада после ядерной войны исчезли из воздуха. Так что несколько поколений людей прожили бы всю свою жизнь и умерли бы в этих подземных городах. Первая мысль была, а зачем им вообще выходить, раз уж им всю жизнь говорили, что снаружи радиоактивная пустыня, то зачем им покидать так, что у нас тут? Нужна работа, охранник. Ага, это всякие вакансии. Вот, а зачем же им покидать? И пришла идея, что ни одна система обеспечения не может быть вечной. Что если она сломается? Что если они так долго жили в убежище, что найти будет невозможно? И герою придется покинуть э, этот рай и отправиться в наземный ад, чтобы всех спасти. А что же с остальными убежищами? Случались ли с ними поломки? А люди вышли оттуда, когда сошлись, что снаружи безопасно. Так, кто это такой? У меня проблемы, э, не знаю, герой друг калибра. Вот что, давай приходи, когда у тебя опыта побольше будет. Ах ты мудень, опыт ему мой не нравится. Хорошо, тварь, я тебя потом убью. Ну, когда наберусь опыта, приду, возьму у него э, задание, выполню, получу от него какие-то нищечки и потом убьем его. Хотя, наверное, надо проходить за хорошего. Ну да ладно, давай я продолжу эту историю. Там еще есть о чем рассказывать. Так вот, вот эти все мысли витали в голове э, Скотта, и он в, э, все это отнес э, Тиму, э, все эти записки. И они вместе с Тимом зацепились за эту идею. Э, Скот был уверен, что именно он предложил назвать бункеры убежищами. Но мысль об удачливом 13-м пришла именно Скотту. Так, а чё у него тут? У него тут немало всего. Книжки, книжки. Ого, но ну это все стоит денег. У меня столько денег нету, поэтому я, наверное, сейчас у него ничего покупать не буду. Так, и по-моему, шариться нельзя, потому что он обидится. Давайте попробуем. А, нет, он не обидится, там ничего нет. Итак, идем дальше. Скотт помнит, как описывал эти убежища делу маркетинга, когда они спросили, о чем будет его игра. Наверняка они дали ей прозвище Fallout именно после этого. Скотту кажется, что это название ему сразу не понравилось. Не было в нем жестокости, опасности, как он хотел. Но все-таки это название Победила. Кстати, Скотт а, чуть было не назвал игру Радзон. Сейчас он на это смотрит и понимает, что название это Радзон не очень. С началом разработки они быстро разобрались, что за игру они собираются делать. И было принято несколько решений, которые определили ее суть. Поскольку большинство из них были одержимы настольными ролевыми играми, они очень любили вариативность подхода к тем или иным проблемам. Многие из таких решений были достаточно сложными, но от этого не менее интересными. К примеру, ведущий говорил, два бандита впереди, игрок всегда мог предпринять несколько разных действий. Я прячусь в кусты, чтобы устроить засаду, я прячусь за укрытие и достаю лук, я завожу с ними беседу. Я подбегаю к ним и говорю, чтобы, чтобы выворачивали карманы. Я пробегаю мимо них с воплями. О боже, оно гонится за мной, бегите. Мало кто во время ролевой игры говорил банальное. Мы нападаем на них. Уже у РПС был полон разных навыков. И сражения в нем достаточно, получались достаточно жестокими. Персонажи в бою. Персонажи в бою, так давайте я с этим чувачку, я занят, окей, ну что-то он красным говорит, надо наверное. Так, это тоже дальнобойщик, и ладно, пойдем дальше. Так вот, а по поводу жестоких боев, персонажи в бою часто проигрывали противникам даже более слабым. Игрокам приходилось полагаться на навыки своих героев, чтобы побеждать врагов и преодолевать препятствия. А навыков в GURPC было множество. На тот момент их там были сотни. Сейчас уже это больше тысяч. Вполне нормальным было иметь с десяток навыков на листе персонажа, но использовать всего несколько на протяжении всего приключения. Все это привело на их к двум важным решениям. Правило первое. Различные варианты. Всегда нужно давать игроку несколько путей решения проблемы. И правило второе. Никаких бесполезных навыков. Все игровые навыки должны иметь какое-то реальное применение. Это означает, что игрок... Не должен был увидеть такой фразы. Ваша верная команда решает сражаться или бежать. Нужно было сделать игру необычайно свободной, чтобы из стычек можно было выходить желаемым способом. Если бы игрок выбрал навык устрашения, он должен был бы иметь возможность применять его как можно чаще и решать. С его помощью как можно больше проблем. Скотту хотелось сделать игру по-настоящему жестокой. Игрок должен был чувствовать, что он один против целого мира, что нет безопасных мест, нельзя никому доверять, любой неверный шаг может стать последним. Это означало кое-какие безумства разработчиков, что кое-какие безумства разработчиков не всегда вписывались в игру. К примеру, банда бродящих каннибалов одевается как злые клоуны. Это хорошо, но когда они кидаются пирогами и пищат носами, это плохо. Большая часть юмора приходилась на диалоги. Команда Скотта поняла, что почти любой житель забытого бога мира снаружи убежищ должен быть немного сумасшедшим. Просто чтобы переносить обыденные кошмары окружающей действительности. Это помогло им сделать... Кучу безумно запоминающихся персонажей. Так, кто это такой? Это с этим я говорил вроде бы. Так, мне надо библиотеку найти. Я говорю, говорю, бегаю, а библиотеку уж надо найти. Так, правило номер три. Черный юмор. Это хорошо. Нелепая комедия. Это плохо. Соответственно, игра должна быть с черным юмором. Еще одной ключевой идеей, которая вытекала из их общей любви к настольным играм, было создание собственного персонажа. Конечно, большинство RPG позволяет нам перекидывать очки характеристик и выбирать с пол своего персонажа, но Скотту хотелось создать героя, который позволил бы играть так, как захочется. То есть чтобы игроки выбирали Как они хотят пройти игру Стать крутым парнем с большой пушкой Либо стать здоровяком Который любит драки Либо тихим убийцей Либо юрким персонажем в Которого сложно прицелиться Все эти варианты И не только перечисленные А все другие Должны были Работать в игре Поэтому выбирая несколько навыков и способностей как бы игрок уже говорит, как он собирается играть. Это также означало, что при любом варианте специализации персонажа игрок должен был иметь возможность пройти игру до конца. До конца. Привет, если ищешь работу в одном из нас, поговори с хорошо. И правило номер четыре. Нужно давать игроку играть так, как ему хочется. Итак, они решили, что в игре будет много крови. Кажется, именно э, Тим придумал фразу «Технологическая вершина жестокости». Замесел был таков, что если вы делали критическое попадание и убивали врага, ну мы это в игре увидим, вы увидите, то извергал фонтаны крови, как в фильмах Братьев Шон. И как бы этот э, враг там падал замертво. Разные способы убийства э, отражались раз, разными анимациями. Смертельное попадание мечом разрезало противника на части. Смерть от пулеметного огня превращала тело в решето, пока труп не падал в лужу крови. Попадание из бластера оставляло лишь кучку пепла. Так вот, однажды они собрались для обсуждения графики э, персонажей и всех необходимых анимаций. Пробежав глазами э, список необходимого, э, Леонард заметил, что там были дети с соответствующими анимациями смерти, включая чрезмерно кровавые. Э, Скотт помнит, как он насмешливо взглянул на него и спросил а дети тоже? типа нам это точно надо? Скотт поколебался он представил как родители ходят в комнату маленького своего ребенка и с ужасом видят как он расстреливает из пулемета детей на школьном дворе слава богу как говорит Скотт он остался верен своим убеждениям и сказал еще бы Дети тоже. А, то есть, Кот а, хотел бы дать игроку возможность сделать все, что ему заблагорассудится. При этом встречаюсь с неизбежными последствиями. Обворовали магазин, хозяин больше вам ничего не продаст. Устроили перестрелку в городе, стражники нападут, когда вы вернетесь. Получили репутацию где-то убийцы. Теперь ни один нормальный человек, кроме самых конченных отморозков, не заговорит с вами. Ага, то есть, хотите быть злодеем, не ждите лучшего обращения. Итак, правило номер пять. У поступков должны были быть последствия. Конечно, это рождало массу увлекательных ситуаций. Больные засранцы из команды тестеров получали самые смачные экземпляры, как говорил Скотт. Они использовали навык кражи на детях, вызывая окно, демонстрируя содержание инвентаря ребенка. Но вместо кражи они клали малышу взведенный динамит. И пока игрок искал укрытие, невинный ребенок превращался, возвращался к своим друзьям и случался бабах. Я слышал, тестеры соревновались, кто сможет убить больше детей за один взрыв. Вот такие вот тестеры. Как говорил Скотт, большие засранцы. Безумно весело, но все равно они больные. Я могу говорить слово жопа, как говорил Скотт. Они хотели, чтобы персонажи в нашей игре говорили прямо и грубо. Иногда даже изрыгали проклятие. Но в 1995 году... Так, а где моя мышка, ребятки? Я сюда еще не заходил. Э слово «жопа» было запрещено Федеральной комиссией. И, кроме всего прочего, многие люди не любили э излишнее насилие в играх. В играх. Так, давайте, наверное, на сегодня по истории чуть-чуть все потому что я только рассказываю рассказываю а играть не играю хотя надо было бы немного еще и поиграть ну конечно же играть уже будет проще когда я буду какие-то э, собственные мысли рассказывать но давайте сейчас чуть-чуть поиграем так книжный шкаф что-то здесь все пусто что-то жителей ничего не оставляют так короче я пришел в хаб да, мне надо найти водяной чип а где мне его надо найти? так, так, так Что-то какая-то библиотека вроде должна была быть так, так давайте-ка я сбегаю вот сюда перейду в другую локацию где у нас тут карты Ахаб, торговца. А, вот, вот переход. Переход вон туда. Сейчас я перейду в другую локацию. Там сейчас у народа поспрашиваю. А, вон, вон переход. Так, так, так, так. Здесь полицейский участок, оружие. Ну, хаб это тут такое больше, как место, тут больше места такое. Чисто скупиться, продать что-то, вон. Маркет. Сейчас я выйду во внешний мир и посмотрю, что там еще есть. Потому что, мне кажется, в хабе я тут особо ничего не узнаю. На самом-то деле здесь можно наняться, кстати, охранником, насколько я помню, и убивать тех, кто грабит корованы. Я, наверное, сюда в хаб вернусь и более детально тут положу. Но самое главное мне сейчас найти этот чип, потому что все-таки можно ходить, наверное, в Некрополь схожу. Так, Некрополь. Некрополь это, по-моему, как раз вот здесь всякие вот эти вот... Типа зомби. А вот я не помню. А ну-ка, тут можно подремать до утра? Не могу. Походу, придется с ними драться. Походу, да. Но по идее они не должны стрелять если они не должны стрелять значит а что-то они вроде и не агрессивные а, так они даже не... о, канализация так, спустимся -ка в канализацию что у нас здесь в канализации нам бы, конечно, взять бы еще один уровень вот так что тут сейчас полазим может какие то ништячки найдем Это какой то труп много трупов по идее должно быть страшно так пришли мы в некрополь по моему в некрополе что то было так что у нас тут есть тут чего-то? а вот да есть переход Подожди, не стреляй. Да, у меня и, и стрелять-то нечем. А ну-ка, с ним, походу, можно поговорить. Так, кто это? Я могу чем-нибудь помочь? Да, да, мне нужна вода. Над землей некрополи воду контролирует Сет, его гули. Мы мирные люди и ненавидим Сета. Ага, кто такой Сет? Сет такой же гуль, как и мы. Он обрел немало власти в наземном мире. Он выродок. Почему же он... Ну, как вы видите, есть диалоги. Можно грубо общаться, а можно вежливо. Я выбираю пока вежливость. Сет не говорит об этом, но он боится, что ему не хватит людей для защиты Некрополя, если вдруг его придется защищать. Поэтому он дает нам столько воды, сколько нужно. Мне нужен водяной чип. С тех пор, как сломался, мы брали воду из помещения под землей. Я слышал, что там есть компьютер. О, походу там чип. Водораздел на севере. Придется лезть через канализации. Я просто хочу посмотреть, как он работает. Я тебе не верю. Ах ты падла. Не верит он мне. Прости. Если ты заберешь, мы все умрем. Мы не можем выжить с сломанным... Там мне пофиг. Ну, а возможно ли починить? Это будет довольно сложно. Необходимые детали потеряны где-то в канализации. Канализация кишит монстрами. А, хочешь найти эти? Да, да, хочу. Спасибо. Неси их сюда, я тогда смогу тебе помочь. Хорошо. И куда мне идти? Где эта канализация? Наверное, куда-то сюда. Наверное, куда-то сюда. Короче, сейчас, походу, надо помочь им починить. Починить. Так, пойдем поищем канализацию. А, вот, наверное. Итак, маркетологи Interplay не считали, что грубые слова принесут какой-то убыток. До тех пор, пока они не начали трогать 7 слов Джорла Карлина, ну кто это такой, я не знаю, но может кто-то знает. Так, так, э, как вспоминал э, Скотт, э, его стальной старый э, школьный друг Майк Грини, тоже работающий в Интерплей. Сказал, что одним из ярчайших воспоминаний был случай, когда он радостно бегал по коридорам компании и кричал всем подряд, что теперь он может говорить слово «жопа». «Жопа будет, если я не успею в срок найти этот чип». Итак, как и многие дизайнеры, Скотт любил думать масштабно. И в чем эта масштабность? Если кто-то, как говорил Скотт, попросит меня пройти, сделать побочный квест, мне придется держать себя подальше от клавиатуры. Иначе, как говорил Скотт, он напишет такой сценарий, достойный племен богини Дану. Это касалось и технологических улучшений. Хорошие дизайнеры, как говорит Скотт, обычно пытаются раздвинуть границы возможного. Как и Скот э, со своей идеей и со своими квестами. То есть, это должны быть не обычные какие-то квесты, а какая-то история, какая-то логика там должна быть и, и, и, и, и, и так дальше. Таким образом, пытаясь создать э, таким образом, скот пытался создать э, самую большую и самую лучшую игру, какую только возможно. Соответственно, э, на этом этапе пытаясь создать это все сталкиваются с какими-то вещами которые конечно же не попадают в финальную версию вступление игры решили сделать интерактивным вместо ролика просмотра ролика со смотрителем Скотт с командой решили сделать, э, дать возможность поиграть в убежище 13. То есть игра начиналась в комнате, звучала приятная музыка. Компьютер призывал э, нас одеться и пойти на работу. В шкафу, в шкафу было много гимнастерок убежища и все эти гимнастерки одного цвета. И по пути на работу вы встречали точно также же одетых людей точно так же одетых людей. Мы проходили мимо жителей, которые жаловались на вкус воды. Место работы зависело от выбранных навыков. То есть в начале игры мы же выбирали навыки, и вот место работы вы зависело от этих навыков. Так вот, то есть это могла быть служба безопасности, научное исследование, обслуживание и или что-то другое. Люди вели себя вежливо, но признаки недомогания были заметны. Э -э и Некоторые боятся люди, судя по разговорам, некоторые люди боялись проблем с водой. Так, помри тварина. Блин, а когда же мне новый уровень дадут? Ого, еще, еще, еще, еще немало. мало. Итак, судя э -э когда вы вот это ходите, то есть вы играете и вы слышите, что все-таки какие-то проблемы и в результате вас смотритель вас вызывает и говорит о том, что проблемы с чипом и нужно этот чип найти вот, чтобы а, помочь людям а, Скотт считал, что выход в пустошь очень важен чтобы показать игроку, насколько высока а, цена поражения валим валим Валим. Еще раз валим. Много раз валим. Но, но, но, но. Там была целая история. Но это все во внутреннее помещение, как говорил Скот, убежище 13. Урезали. И урезали причиной урезки. Был банальный недостаток времени. Блин, эта скотина уворачивалась. Я походу помру не помер но мне надо было бы подлечиться интересно можно ли у этих гулей полечиться а это то что урезали из-за нехватки времени как говорит скотт всегда огорчает когда любой творческий акт упирается в бизнес и нужно принимать непростые решения. Всегда нужно принимать... Так, попробуем полечиться до выздоровления. Как вспоминает Скотт, во время игры Fallout 3, как только он впервые покинул пределы убежища и ступил на пустошь, он даже немного ослеп. А Ему открылся столь необъятный простор для исследований, ощущение лежащего впереди чуда, вот как раз именно это чувство и хотел Скотт вызвать в первой части Fallout. И Скотт похвалил третий Fallout. В частности, этот момент был очень-очень отличный. Он назвал его отличной работой. Итак, давайте на сегодня все. История очень длинная и на самом деле тяжело чуть-чуть играть. И, и, и надеюсь, в следующем видео я историю закончу, и все-таки мы немножечко продолжим играть. Уже более-менее осмысленно. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лай лайки, комментируем. Всем пока!